Всем привет, на связи мистер офицер, и я думаю вам будет интересно, что я сделал со своим болидом. А сделал я из него вот такую вот красоту лю. Давайте посмотрим, что можно было вообще сделать с этой тачкой. И едем мы, конечно же, в нашу руночку. Итак. Мы на подъезде к Арене и там мы посмотрим вообще все вариации, которые могли быть сделаны с тачкой. Заезжаем в мастерскую. Садимся в нашу машину, нажимаем Ешечку. И наш болит заезжает на апгрейдики. Итак, первое, что можно было тут поменять, это сделать максимальную броню, что мы сделали. Изначально ее не было. Далее мы могли выбрать кузовы. Изначально его якобы не было. Потом можно было поставить вентиляцию. Я поставил двойные воздухозаборники. Они все-таки... Сзади более нагляднее видны. Вот. Тут как-то что-то... Как-то не то. Был вариант с корпуса с МК-2. Здесь, собственно, убирается у нас вентиляция. Далее есть вариант МК-2 с вентиляцией. То есть, как бы, здесь вот так вот становится все это дело. И... Есть МК2 с двойным воздухозаборником. Вот, но я считаю, что все-таки нужно оставить У нас то, что есть, и запилить чисто только двойные воздухозаборники. По тормозам, конечно же, мы супер тормоза запилили, по переднему бамперу поставили самый чемпион Шиповский второй ну как вариант у нас были следующие штуки то есть изначально был вот такой можно было бы вообще брать крылышко можно было поставить низкое переднее крыло второй вариации 1 второй. тут собственно вот небольшая лесенка есть чисто в этом разница ну и небольшая длина увеличение было вариант среднего крыла и второй вариации, конечно же, тоже. Оп-оп. Ну и крыло чемпионшип первое. Я все-таки решил поставить второе без лесенки. Вот. Собственно, едем дальше. По движку. Движок мы поставили максимальный, конечно же. Когда стоял стандартный минимальный. По раскрасочке я поставил и ему а на вариативность у нас была следующая раскраска значит изначально ее не было конечно же далее была вот такая желтенькая скутненькая и Искари... скорее была вот такая вот хотя тут что-то вообще нифига не экскалера. Хотя вот экскалера. Вот. Табака была. Но выглядит, конечно, интересно. То есть у меня был изначально черный цвет у тачки. И вот всей вот такой красоты я, к сожалению, не видел. Сейчас я увидел и вах-вах-вах. Немного даже офигел, что можно было сделать. Ну что ж, мы идем дальше. Джеки Ланджер. Вот так это все выглядит, дело. Спускаемся ниже гоночный Nars. NAC. Следующая. Olympian Мотоспортс. Тут другую цветовую раскрасочку нужно для этого дела. Ну, наша, конечно же. И Redwood. Сайгуреты. Досвиду ли? Далее у нас э, основной цвет я долбанул металлик, по-моему, ультра синий. Вот, и в доп-цвете я выбрал тоже металлик, но красный цвет. Чисто чтобы посмотреть, где вообще этот красный используется. Используется у нас на спойлере. И, собственно, все. Дальше была установлена вот такая вот крыша хромированная. Изначально она вот так выглядела. Можно было ее чуть-чуть увеличить. Можно было бы увеличить, как я увеличил. И можно было бы вот такую сделать. Основной колечкой. Вот. Ну, я посчитал, что так будет более интересно выглядеть. Ну и спойлер. Вот, изначально он был вот такой стандартненький. Я решил его здесь немножко закруглить. Все остальное у нас идет. И выглядит все вот так вот. Кстати, вот этот интересный тоже клиновидный. Что-то он мне сразу не попался. Ну да ладно. Ну, собственно, не, ничего такого тут мы не можем увидеть. Все, что есть, то есть. Вот, может было, конечно, какой-нибудь вот такой большой поставить, но не моё это. Я вот сторонник почему-то маленького, закругленного Трансмиссию мы вознули супер-трансмиссию. По турбонадулу, конечно же, долбанули турбо-тюнинг. И... По колесикам, по последним, мы поставили следующие колеса. У нас тут на вариант только гоночные и стандартные диски. Единственное, чем они отличаются, то есть можно делать кромку, покрасить, но тогда мы, собственно, многое теряем. Если вы смотрите, мы покрасим полностью, то и у нас... Внутри тоже приобретают красивенький цвет. Здесь же только кромка, которую мы, по сути-то, и будем видеть только на поворотах. А тут, тут поинтереснее выглядит. Вот. Единственное, что тут можно было посмотреть, какие еще есть супер-пупер покрышки. Но мало тут чего заметно. Как вы видите, все очень просто и скудно вот я выбрал то что выбрал также мы добавили колесиком цвет желтый гоночный на шины поставили следующий дизайн тут как вариант их можно выбирать зелененький чипаль обычные без всего логотипа томик Второй, ну и два логотипа Фукару. Белый и красный. В улучшениях поставили пулестойкость и дым запилили никакой. Зачем нам дым, когда он тут не нужен? Это все, что касается этой тачки. Я не знаю, почему тут раскраска у нас горит звездочка, но... Видать, она должна гореть. Да, мы покидаем мастерскую. И давайте прокатимся немножко на тачке. Собственно, у нее есть вот такое вот ускорение которое есть не у всех тачек. Ну и на этом, я думаю, мы будем заканчивать с того места, где и начали. Возле такого вот кубика. Если вам понравился данный видосик, обязательно подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки и, конечно же, прижимайте колокольчик. С вами был Офисерк, всем огромное спасибо за внимание и всем пока!